Что такое HSK 3.0? Сколько в нем уровней? Сколько слов? Всем привет, меня зовут Ольга, я преподаватель в онлайн школе китайского языка MandarinWay, и сейчас я отвечу на все эти вопросы. Что такое новый HSK 3.0? HSK 3.0 это международный стандарт для определения уровня китайского языка. Сколько уровней в новом HSK? В настоящий момент в экзамене 6 уровней. В новом экзамене подразумевается 9 уровней или три основных. Это начальный, средний и продвинутый, каждый из которых делится еще на три подуровня. Таким образом, в новом экзамене будет 9 уровней. Первый, шестой. В целом, соответствует первому, шестому экзамену сегодняшнего. Но вот седьмой, восьмой и девятый уровень предполагает гораздо большее количество знаний и иероглифов и будет проверять экзаменующего на гораздо высокий, более продвинутый уровень языка. Характеристики экзамена. У нового экзамена четыре основных главных критерия. Это слог, иероглиф, слово. И грамматика. На основе этих критериев будут оценивать речевые коммуникативные способности, содержание по заданной теме и количественный показатель языка. И это все на основе следующих навыков. Аудирование, письмо, чтение, говорение и перевод. То есть в новом экзамене подразумевается проверка и как чтение письма и аудирование, как в старом экзамене, так и еще добавок говорения и перевода. Теперь это максимальная проверка экзаменующегося на знание китайского языка. Количество слов. Каждому уровню нужно знать определенное количество иероглифов и слов. Первый уровень подразумевает собой знание трехсот иероглифов и пятьсот слов. Второй уровень: 600 иероглифов и 1272 слова. Третий уровень: 900 иероглифов, 2245 слов. Четвертый уровень: 1200 иероглифов, 3245 слов. Пятый уровень: 1500 иероглифов, 4316 слов. Шестой уровень: 1800 иероглифов 5456 слов, седьмой, девятый уровень знания 3000 иероглифов и 11092 слова. То есть увеличился порог знаний, с которыми можно идти на экзамен. Если раньше первый уровень подразумевал знание 150 слов, то сейчас это 300 иероглифов, из которых складывается 500 слов. Затем по знаниям до шестого уровня он примерно нагоняет тот уровень, который есть и сейчас на шестом уровне. То есть начало, порог завышен, но шестой уровень примерно остается такой же, как и сейчас. Седьмой, восьмой, девятый уровень. Вот что представляет собой уже большую сложность, потому что здесь экзамен будет проверять специалистов на перевод, коммуникацию, на знание сложных слов. Также седьмой, восьмой, девятый уровень будет... Одним тестом. Если первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой будет каждый самостоятельным тестом, как мы знаем его сейчас, то э, седьмой, восьмой, девятый будет объединен в один тест, как это, например, используется в системе английского языка э, международного экзамена, и уже набор определенных баллов и показателей на, на экзамене будет определять конкретный уровень, какой, седьмой, восьмой или девятый. Даты. Весной 2020 года Институтом Конфуция было объявлено, что привычный нам экзамен HSK подлежит реформе и теперь будет состоять не из шести, а из девяти уровней. Весной 2021 года был официально выпущен документ под названием «Новый международный стандарт деления на уровне китайского языка», который э, рассказывает, какие критерии, навыки, характеристики у экзаменующего должны быть, чтобы пойти э, и сдать новый HSK. В то же время было объявлено, что к концу 2021 года Выйдут шаблоны или пробники на уровне 7, 8, 9 и примерно уже к концу 21 или началу 22 -го года их можно будет сдать, а первый и шестой уровень пока остаются такими же. Сейчас, э, август 2022 года, на данный момент нет никаких официальных пробников или какой-то информации на этот счет. Но есть информация, что все-таки в ближайшие два года новый экзамен дорабатывается. Он пока не выходит, и у нас есть возможность наслаждаться HSK, который у нас есть сейчас, и сдавать те уровни с первого по шестой, которые есть сейчас. Почему меняют экзамен? Экзамен — это не есть какая-то закостенелая система, это развивающаяся система, с ней всегда так было. В 80-х экзамен начал разрабатываться. В 90-х были проведены первые экзамены сначала в Китае, именно 90 в 90 й 91 й он вышел на международную арену. Тогда он состоял из 11 уровней. Как говорят, последние уровни были... Завышенными, заоблачными и невероятно сложными. Далее китайский институт Ханбань э, расходился по миру, распространялся, популяризировался. Все большее количество людей хотели овладеть китайским, поехать в Китай. И именно для более широкого распространения, более легкого изучения, э, более доступного поступления в китайские университеты э, экзамен реформировался, стал чуть проще. Где-то в 2010-х годах, плюс-минус, вышел новый формат экзамена, который был легче предыдущего и состоял из знакомых нам шести уровней. Для чего это нам? И за эти десять лет, что новые ческие? Работал, собралась, собралось больше информации, что же в нем хочется доработать, чего не хватает, что можно улучшить. Ведь согласитесь, сколько раз мы слышали, что в HSK, который есть сейчас, ну, насколько он иногда не работает. То есть человек, который сдал 4 HSK, на самом деле в кругах китаистов, это... Это даже не средний уровень. Это что-то вроде перешел из начинашек уже в более серьезные круги, но еще очень много учиться, когда человек идет работать преподавателем или переводчиком или в какую-то сферу, может быть, экономических, финансовых операций и говорить, что у него есть пиатический, это точно так же уже среди китаистов ну, на слух не воспринимается, что этот человек хорошо знает китайский, потому что этот уровень, может, проверяет на какое-то количество слов, но не до конца. Новый Стандарт э, будет проверять и говорение, и перевод. Поэтому, мне кажется, вот эта э, усложненность этого экзамена будет действительно экзаменовать э, специалистов. И конкретный уровень экзамена, будь то первый, третий, шестой, а уж тем более седьмой, восьмой и девятый, будет действительным показателем тех знаний и того уровня языка, который есть у человека. Итак, потому что мы увидели и услышали, теперь складывается ощущение, что новый экзамен — это будет каторга, это будет просто не нули СЮСИ, а просто уже нули СЮЛО. Но... но какое «но» самое главное, которое все преподаватели и говорят в один голос всем, кто начинает паниковать при этом признании, что вводится новый экзамен — Язык-то никто не меняет, китайский не меняется, он не усложняется, не вводят старые иероглифы, не вводят, не знаю, пятый-шестой тон, не вводят грамматику древнего китайского. Китайский остается тот же, просто теперь экзаменационная система будет лучше, она будет лучше отбирать специалистов, тех, кто действительно хочет работать с китайским языком, хочет идти вверх, хочет развиваться мне кажется это здорово мир развивается китаистов все больше и больше конкуренция растет и новый экзамен как раз таки будет обеспечивать то что в мир китайского языка в мир где требуются специалисты с китайским языком будут поступать настоящие квалифицированные кадры я, например, рада, что экзамен меняется, потому что когда есть зона комфорта и что-то привычное, это не дает нам стимула для роста, а здесь напряженная обстановка, и теперь мы будем еще больше сессии. А чтобы освоить один из уровней который еще не собирается уходить, но на курсах в развлекательном и живом формате приходите на наши онлайн-курсы Манманлай в мини-группы. Все подробности ссылки в описании.